Добрый день, будем начинать. Я кратко расскажу сначала вступление о том, что вообще и как мы делаем в рамках Академии интернет-маркетинга и почта. Смотрите, уже более 10 лет Е-Почта e занимается e-mail, SMS, маркетингом и за это время мы накопили знания и опыт, которым мы хотим поделиться в Академии интернет-маркетинга. Мы так ее и назвали. E -почта. И э, тут мы э, проводим еженедельно вебинары, это как бы, на данный момент это вторник э, в данное время. И э, мы также приглашаем на, в академии интернет-маркетинга и других выступающих докладчиков, специалистов со смежных сфер э, интернет-маркетинга. Но э, основная часть вебинаров, конечно же, это э, э, e-mail-маркетинг. Говорим сегодня о продающих e рассылках и о том, как повысить эффективность. Кратко представлюсь. Рейс Александр меня зовут. Имею честь работать в проекте e-почта. Мы занимаемся сервисами и программным обеспечением для e-mail SMS маркетинга, как я уже говорил. Я в компании являюсь маркетологом и руководителем Академии интернет-маркетинга e-почта. Сайт вы видите на экране. И непосредственно мы в этой академии делимся знаниями, опытом в интернет-маркетинге и в e-mail-маркетинге в частности. И о чем сегодня пойдет речь? Смотрите, мы сегодня кратко разберем виды рассылок в e-mail-маркетинге. Да? То есть, конечно же, продающие рассылки это довольно относительное понятие, но мы выделим кратких направления по email-маркетингу по видам рассылок, которые используются более часто. И также мы определим особенности продающей рассылки, и главное, мы определим и я постараюсь рассказать: донести 10 механизмов повышения эффективности продающей рассылки. Я думаю, что эти 10 механизмов мало не будут таким вот исчерпывающим списком. Конечно же, я думаю, что вы также, имея опыт работы с e-mail маркетингом, также сможете подсказать какие-то интересные моменты для того, чтобы повысить эффективность вашей рассылки. И, конечно же, все это будет сопровождаться лучшими примерами продающих писем. И в конце у нас будет вопрос-ответ, когда вы сможете задать вопрос, естественно, возможно поделиться своим каким-то опытом и тому подобное. Итак, перейдем к вебинару. Так, друзья, я не будем долго останавливаться. Смотрите, я разделил рассылки, email рассылки на три вида основных. Да? То есть, первое это автоматические, они же триггерные, они же транзакционные. Также идут рассылки контентные, они же информационные, они же имиджевые, вы уже называли их, то есть это рассылки, которые предусматривают интересный, полезный контент для, ваш, для получателя, и они, возможно, не продают напрямую, но они также формируют имидж, и в итоге также они инициируют продажи, да? то есть они помогают продажам. И то, о чем я сегодня хочу сакцентировать внимание, это продающие, они же маркетинговые, они же коммерческие рассылки. То есть это рассылки, которые непосредственно предлагают товар, непосредственно имеют цель продать тот или иной продукт. И именно о них мы сегодня поговорим. И смотрите, тут важно понимать, что... Эти все виды рассылок, они должны быть, действовать в, едином, ну, в единой связке, потому как они дополняют друг друга и важны в той или иной мере для любого бизнеса. Автоматическая рассылка, вот, как пример, это письмо, которое сопровождает регистрацию, то есть Вообще автоматически они рассылки, которые сопровождают клиента, в зависимости от того, что он делает на, на сайте, например, да, то есть если он зарегистрировался, то он получает письмо о подтверждении регистрации. И тут надо понимать, что вот я примеры специально подобрал такие, что, чтобы вы поняли, что даже в автоматических рассылках можно продавать, можно э, э, э, это внедрять интересные элементы для того, чтобы человек не просто э, ну, получил уведомление, а он дальше продолжал э, свой э, consumer journey и, то есть, дальше продолжал э, взаимодействовать с нами и э, шел к покупке, да? то есть, вот, такой магазин, как Шопарт, он в первой же автоматической рассылке приветствий, он предоставляет промокод, какие-то дополнительные возможности, и непосредственно в итоге перенаправляет дальше за покупками, то есть перенаправляет на сайт. А, да? Еще один момент, это, я думаю, что очень популярная... Тема – это брошенная корзина, это тоже автоматические рассылки, которые реагируют на то, что человек положил какой-то какой -то товар в корзину, но дальше его не оплатил, и в итоге срабатывает серия писем, которая и непосредственно призывает человека вернуться к покупке и купить. в итоге Еще один пример, на самом деле очень интересный. Это сайт фриланс, это уведомления так называемые, то есть так как человек подписан на сайт, ему приходят новые проекты, предложения и таким образом автоматически собираются все предложения сайта и непосредственно человек получает уже готовый список проектов, в котором может посвятить свое время, работу и тому подобное. И в итоге автоматическая рассылка очень помогает переходить на сайт и возвращать трафик и непосредственно привести к продаже как таковой. Вот вы увидите даже баннер есть какие-то, то есть анонсы и подобные мероприятия. Даже в этом таком списке популярных дел ну, тут есть такой себе продающий элемент. Идем дальше. Контентные рассылки, то есть действительно информация, которая должна быть полезна, которая должна быть информативной, интересной. Вот вы видите информационный даджест, то есть интернет-газета отправляет вот свои какие-то главные новости лучшие материалы тему недели и тому подобное это все потом возвращает на сайт соответственно яркий пример контентной рассылки еще один пример контентной рассылки металлогия вот у них такой вот дайджест который непосредственно имеет и анонсы мероприятий и интересные материалы и тому подобное, и подарки даже для наших читателей и тому подобное потому как бы, тут важно понимать, что человек посредством получения интересной информации в итоге также будет взаимодействовать с брендом и в итоге также будет покупать, но уже как бы косвенно. Да? И вот еще один пример, я думаю, что вам хорошо знаком. Admi.ru, сайт о творчестве. И переходим непосредственно к продающим рассылкам. Какие особенности тут есть в этих рассылках? Во-первых, что тут в рассылках, которые непосредственно направлены на продажи вы тут уже не скрываете, не скрываете свои мотивы, вы можете непосредственно продавать. И потому вы предлагаете товар-услугу. Для того, чтобы человек все-таки заинтересован был и имел мотив перейти купить, вы предлагаете преимущество, возможность, то есть это акции, бонусы и тому подобное. Этот элемент обязателен, в принципе, для такой рассылки. Вы, Если не предоставляете ценной информации, если вы не сопровождаете, не помогаете клиенту, то, конечно же, вам стоит... В этих рассылках использовать другие моменты, преимущества, возможности для клиента, которые бы мотивировали его перейти на сайт и купить. В итоге вы должны в рассылках иметь понятные призывы к действию, которые не просто как бы сообщают какую-то информацию, а сподвигает человека осуществить какое-то действие, и, соответственно, вы потом все, все ссылки, все моменты должны вести к продающей странице на сайте им непосредственно продавать. да? И в итоге такие продающие рассылки эффективны в большей мере в b 2 Конечно же, есть и другие моменты, когда вы можете использовать и в других сферах бизнеса продающие рассылки но в ритейле в e-commerce, в сегменте b2c продающие рассылки будут особенно эффективны перейдем к механизму повышения эффективности продающие рассылки я напомню что их вот я Предоставил таких 10 механизмов, это, я уже говорил, не исчерпывающий список. Это действительно моменты, которые могут помочь повысить эффективность рассылки. Но, с другой стороны, это не исчерпывающий список. И вы также можете использовать другие возможности, использовать, подключать креатив. Я думаю, что в конце мы также обсудим и ваш опыт, и вы также сможете поделиться какими-то моментами. Итак, пройдемся по механизму. Первый механизм, который много кто забывает, но на самом деле он изначально эффективен и влияет и на открываемость писем, и в итоге дальше на продажи, это так называемый прихедер. Я думаю, что на экране видно, я черточками подчеркнул прихедеры, да, то есть тут есть и не очень хороший вариант, мягко говоря, не очень хороший, когда в письме после темы отображается то есть, верхняя часть письма, письма, то есть тело письма. Да, то есть, и в итоге, когда тема заканчивается, дальше, идут, дальше идет первый, первое текстовое сообщение, которое непосредственно в вашем письме содержится. И вот на первом примере вы видите, что тут дальше после темы идет отписаться от рассылки, что, конечно же, очень негативно, я думаю, повлияет на ну, вообще восприятие этой рассылки. И в итоге человек будет такой вот иметь подсознательный, даже явный призыв отписаться от рассылки. То есть надо очень... Ну, то есть, тестируйте и смотрите, чтобы прихедер продолжал тему. да. То есть, вот также второй вариант, тоже ну, более-менее нормальная рассылка, но также она не связана, то есть, она повторяется, то, что в теме и то, что в прихедере, это повторение, оно как бы, ну, оно не идет в минус, я думаю, но оно и в плюс не идет. И потому важно, чтобы тема и прихедер, то есть первое предложение вашего письма, были связаны. Вот как в третьем варианте вы видите, что после темы идет обращение непосредственно ко мне, да, то есть и объяснение, и объяснение, в чем суть. Да. В наших письмах вы также можете найти... Как бы Посмотрите на тему и прихедер. Мы всегда стараемся связать тему и прихедер. Это как дополнительное объяснение, что вы хотите, дополнительный призыв к тому, чтобы человек открыл письмо. Это довольно простой, но интересный и эффективный механизм. Идем дальше. Механизм второй. Используйте идентику сайта. То есть это тоже довольно эффективный инструмент, когда вы шапку своего сайта передаете в, самому, в шаблоне письма. То есть когда человек видит, во-первых, ваш логотип, то, то есть он понимает, узнает, кто ему пишет. И также для того, чтобы человек имел возможность сразу перейти на сайт, выбрать нужную ему продукцию и тому подобное, вы, во-первых, играете на узнаваемости, во-вторых, непосредственно предоставляете возможность выбора и переходов в интересующие категории. Идем дальше. Механизм третий. Покажите картинку. Надо понимать, что часто в... Для вас очень важно показать картинку, показать товары и тому подобное. Я думаю, что для большинства сфер бизнеса это как бы, важный элемент, и потому в любом случае вам надо работать над тем, чтобы даже если картинки отключены, человек смог увидеть. Как бы, ваше письмо в полном объеме, с всеми визуальными элементами. Потому обязательно вставляйте версию с картинками, или просмотрите в браузере, или тому подобное. То есть это интернет-версия вашего письма. Вот я думаю, что вам будет видно. В предыдущих примерах также вот есть, правда, мелко, но все же вот есть такие вставки нет секунду даже я подчеркну чтобы вам было виднее не отображается картинка нажмите здесь да то есть вот в данном случае в модной касте или в шопарте тоже есть такое не видно картинки нажмите здесь то есть эти элементы обязательны для того чтобы человек который отключил картинки в своем сервисе почтовом он все равно увидел наши картинки наши товары и второе в этот же механизм это альт-тексты обязательно прописывайте alt тексты которые сопровождают любую картинку когда человек не видит ваши картинки он вместо нее видит alt текст который вы прописали под эту картинку если человек ну, поймет, что это там фотография например товара, который его интересует то есть он вполне может открыть эту картинку дополнительно и просмотреть действительно ли это тот товар, который его интересует и как он выглядит Идем дальше Механизм четвертый это проведение опроса На самом деле это Прямой толчок для повышения эффективности, для того чтобы понять, что более действенно, что, почему ваши рассылки в какой-то мере неэффективны, просто спросите ваших подписчиков, ваших покупателей, ваших потенциальных клиентов. Да, то есть тоже вариант, пример от модной касты, да, от ритейл магазина одежды. Тут вот мне так и говорят, что уже много прислали мне рассылок, но так я у них ничего не купил. И поэтому они вот предлагают мне ответить на несколько вопросов, заполнить опросник. И тут важным элементом есть то, что мало того, что вы получаете... Какие-то фидбэк, да, то есть обратную связь, которая вам помогает увеличивать эффективность. Вы также дополнительно коммуницируете, агитируете, создаете лояльность у клиента для того, чтобы он покупал у вас дальше. То есть, не забудьте после того, как вы спросили у покупателя, что, что ему не нравится, или нравится, или какие-то выяснили моменты. Не забудьте поделиться с покупателями результатами опроса. Это действительно ему будет интересно, и это то, что как бы, когда человек ответил на опросы, то ему интересно, какие другие отвечали. Соответственно, вы можете поделиться результатами опроса и дальше предоставить какую-то интересную информацию или тот товар, который в действительности интересовал покупателя, и таким образом увеличить эффективность своей продающей рассылки. Тут все просто. Идем дальше. Механизм пятый – это отзыв. На самом деле, вы, я думаю, с отзывами уже работаете. Если нет, то как бы это на данный момент один из самых ключевых параметров, по которым вы можете доказать то, что ваш товар хорош, то, что он действительно подходит, это действительно фактор, который влияет напрямую на выбор вашего потенциального клиента. Именно поэтому с отзывами надо работать. И работать также и в email-рассылках. Вот интересный, интересный вариант также у одного из магазинов они просто взяли организовали конкурс лучших отзывов да то есть если вы оставляете отзывы о товарах из категории и тому подобное вы можете выиграть призы да то есть казалось бы тут два механизма и конкурсность как механизм использован да и в, и в то же время ну, как бы, Человек оставляет отзывы, помогает другим потенциальным клиентам определиться, сделать выбор. Не забывайте, что вы также можете какие-то отзывы, если это рассылка, тоже можно использовать отзывы для того, чтобы более объяснить и подсказать клиенту, что действительно этот вариант ему подходит, этот товар подходит ему. Идем дальше. Механизм шестой, событийная рассылка. На самом деле, тоже, я думаю, что механизм не то чтобы новый, но как бы он эффективный и он действительно работает. Вы можете заставить календарный план рассылок, где согласно каким-то событиям, которые случаются, которые в календаре у вас написаны, и делать под эти события специализированную рассылку то есть тут вот как пример акция ко дню системного администратора да, то есть тут тоже то же самое скидки и тому подобное но такая целевая направленная рассылка будет ну, как бы эффективнее будет более целевой и будет действительно мотивировать людей которые хоть как-нибудь связаны с работой системного администратора купить какие-то гаджеты дополнительные дополнительные компьютерные элементы или тому подобное то есть как бы событий рассылка работает и это как повод очень подходит для того чтобы предложить свои товары услуги также вы можете реагировать на те события, которые случаются вокруг. Вы можете продавать то есть, те же самые телевизоры под чемпионат мира по футболу. А почему бы нет? Это очень логично, и это весомый довод, события, это весомый довод для того, чтобы покупатель сделал выбор и купил у вас что-то. Идем дальше механизм седьмой это промокод я думаю тоже вы от таком механизме слышали я думаю что даже использовали то есть это действительно практика показывает что это работает вот тут даже в примере мы видим что какие-то элементы секретности используются да то есть креатив это всегда приветствуется то есть подключать какие-то интересные моменты которые заинтересуют вашего потенциального покупателя и по промокоду человек получает какие-то скидки он чувствует что как бы у него есть дополнительная возможность и это его также мотивирует сделать покупку именно в вашем магазине идем дальше секунду Механизм восьмой довольно такой спорный, но все же я его рекомендую. Не призывайте в своих рассылках покупать. Да? То есть, тут надо понимать, что то же самое, что и с трафиком на сайте, да, то есть то же самое и в рассылках. На самом деле только 1%, ну как бы в среднем, да, в среднем только 1% человека, трафика, например, на сайт, готовы сейчас вот непосредственно покупать. В рассылках то же самое, а возможно даже и еще меньше. Да? То есть человек должен сначала посмотреть, оценить, как-то рассмотреть этот товар, почитать отзывы и тому подобное. Потому кнопка «Купить» непосредственно в рассылках работает даже хуже, чем подобные ей призывы к действию. То есть, в итоге, если, например, человек уже с вами сконтактировал, и, возможно, он уже там например, оставил в корзине товар, тогда купить будет как бы логичным и понятным призывом к действию. Но в, просто в акционных рассылках каких-нибудь сразу кнопка «Купить» она немножко смущает, и человек побаивается, что если он нажмет «Купить», сейчас, возможно, какие-то действия случаются, и он будет уже должен купить какой-то товар, потому лучше вставляйте какие-то как посмотреть, оценить и тому подобное. Механизм 9, это тоже довольно простой, довольно интересный вариант, который действительно уже работает долгие годы и проверен практикой. Это дарите подарки, то есть, конечно же, человек любит, чтобы у него было какое-то какая-то дополнительная возможность, дополнительный бонус, интересная какая-то акция и тому подобное. Поэтому подарки в данном случае могут, во-первых, создать какое-то доверие, лояльность и подсознательно возможно создать какое-то желание получить этот бонус, да, то есть получить какие-то дополнительные возможности, сэкономить. И, конечно же, это работает в итоге. И вот, например, вы видите, что также за первую покупку в магазине человеку предоставляется бонус 50 гривен, то есть он может следующую вещь купить, ну, как бы уже имея счету 50 гривен бонусных. Да? казалось бы, вроде как, если что ну, то есть... Человек не получает непосредственно 50 гривен, но э, возможность купить уже на 50 гривен э, деш, дешевле, уже ему представляет какую-то э, дополнительную мотивацию купить. Я оставил тут место да, для креатива. То есть э, механизм 70 – это ваш креативный механизм. Интернет-маркетинг, он такой, что э, их там... Э, вот готовых решений да то есть методичек да, в этом виде бизнеса нет и потому как бы любой человек который протестировал придумал что-то новое и понял что это приносит результат это действительно может быть эффективным и помогать в продажах а на данный момент спасибо за внимание я надеюсь, что вебинар и информация была для вас полезной. Зарегистрируйтесь в Академии интернет-маркетинга и почта. Мы всегда рады поделиться знаниями и опытом. И вы, всегда зарегистрировавшись в нашей Академии, можете найти анонсы, можете найти записи вебинаров. И я надеюсь, что... Вы будете внедрять все эти знания и опыт и будете успешными в вашем интернет-маркетинге. Спасибо за внимание.